Привет, друзья! Один из пользователей создает, создает работу, идет работу над таким вот цветком. И встал вопрос, каким образом бы я бы воспроизвела середину. Рассказываю мое мнение. Итак, я бы выбрала инструмент «Создать», инструмент «Закрытый объект» с панели «Создать» и сформировала бы объект, которому задала бы. заливку сатин а дальше я воспользовалась бы возможностью отключила бы художественный вид и воспользовалась такой функцией как гравировка создала бы объект который представляет собой линию сформировал бы шаблон Пусть будет 001 ну наверное бы опорные точки для этого шаблона я сейчас его перезапишу создать шаблон 001 еще раз и шаб... опорные точки я бы задала максимально близко к объекту Сейчас вы поймете почему Итак, шаблон создан удаляем вспомогательные линию выбираем наш объект выделяем его выбираем шаблон и начинаем создавать линии прокола и вот когда вы будете создавать перпендикулярные скажем так линии прокола при маленьком вот при, таких вот при таком расположении точек опорных создавать их максимально удобно. Так, создали точки прокола. Включаем 3D-просмотр. И видим, что у нас все получилось. Единственное, что нам надо исправить, это угол наклона стежковой заливки. И на мой взгляд, при угли наклона где-то порядка 144-145 градусов максимально видны все точки прокола. Вы можете поиграться на ваше усмотрение. Наверное, вот так. Да. А дальше я точно так же поступила бы, как и... При... Извините. не Неправильный не объект выбрала. Дальше я точно так же, как и пользователь, создала бы сетку, которая будет проходить по углам, по точкам прокола. Она так будет лучше видна. А точнее, так будет лучше очерчиваться все это дело. Если не сделать точки прокола, то не так ровно ляжет линия. Вот эта вот сетка, которая будет состоять из белых. Здесь вот забыла поставить. Но ничего страшного. Создав сетку. Я изначально убежусь. Убеж... Ужасное слово. Я изначально подкорректирую все. Так, чтобы у меня ничего не сместилось. Здесь происходит поэтому по, по этому ребру происходит максимальное стягивание. Поэтому линия должна лежать максимально на объекте. Так, параметры для дальше, извините, пожалуйста, выделила бы все объекты линии и установила бы редактировать черный контур. И выбрала бы точку начала и конца вышивания. Линии будут объединены автоматически в одну единое целое. И каждая линия будет прошиваться дважды. В этом случае. Ну, здесь, видите, я немножко промахнулась создавая линию. Но, в принципе, если бы я ее чуть-чуть проложила верно, она получилась более ровной. Не, не буду, извините, не буду переделывать Вы можете потренироваться. Просто я немножко скосила угол наклона, когда формировала точки прокола с помощью шаблона. Так какие параметры я задам для этого объекта у этого объекта я обязательно выставлю нижний слой у меня будет объект достаточно маленький поэтому нижний слой у меня будет строчка по краю я очень люблю эту строчку по краю она как бы укрепляет материал и не дает объекту не проваливаться не так сильно стягивать и нижний слой М -м, какой бы здесь нет я бы поставила шаг если честно да, я бы сделала шаг. Что касается компенсации стягивания, то это объект сатиновый. Можно сделать 0.35 или 0.20, это уже на ваше усмотрение. Здесь нет большой такой разницы. Я бы поставила 0.20, достаточно будет. Да, вот, наверное, и все по этому объекту. Попробуйте создать свои собственные шаблоны и использовать их при формировании различных стежковых заливаю. Кстати, вот здесь вот по цветку я бы тоже попробовала проложить вот такую же линию. Да? То есть, создала бы эту линию, сделала ее шаблоном, а потом сверху по ней проложила бы строчку. В этом случае будет аккуратнее лежать линия. Хотя можно попробовать и так, и так. Всем хорошего дня!